Привет, народ! На трубке Антон. Как вы относитесь к машинам? Да ладно вам, всем и так понятно, что нет ни одного человека, который не любил бы тачки, особенно созданные для дрифта. Машины супер круто выглядят и, конечно же, нереально показывают себя на дороге. Сегодня я подготовил для вас сразу много таких моделей. Правда, все они игрушечные. Но это ни на йоту не делает их хуже. А впрочем, сейчас сами во всем убедитесь. Обязательно смотрите до конца, в конце у нас конкурс на 1000 рублей. Ну и с вас как обычно лайк, подписка и мы начинаем. Погнали! Не знаю как вы, но лично я всегда раньше думал, что грузовики ничего особого не могут. Максимум это перевозить тяжелые предметы, таскать какой-нибудь песок и все в таком духе. Однако этот гость нашего выпуска меня реально поразил. Во-первых, грузовик капец как стильно выглядит. Во-вторых, он очень быстро катается. Я еще не говорю про его топовое управление и шикарную способность дрифтить. Машинка буквально летает по асфальту и ни на миллиметр в сторону не отъезжает. Короче говоря, в правильных руках это просто монстр для соревнований по дрифту. Поверьте мне. На очереди у нас шикарный Evolution – спортивный вариант Mitsubishi Lancer, производившийся с 1992 по 2015 год. Кстати, давайте устроим небольшой тест. Напишите-ка в комментариях, к какому поколению относится наш красно-белый красавчик. На самом деле это тот случай, когда игрушечная машинка ну прям капец как сильно похожа на настоящую. Со стороны при близкой съемке я вовсе в один момент подумал, что это настоящий Lancer. Серьезно? Настолько круто у него переливаются фонарики, светятся фары и играют блестки колес с кузовом. Сама машинка, как и оригинал, по которой делалась, не подводит. Идеально держит дорогу. Гелик серия полноразмерных внедорожников, разработанных в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мухаммеда Леви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz. Гражданская версия автомобиля была представлена в 1979 году. В отличие от иных серий транспортных средств торговой марки Mercedes-Benz, автомобили G-класса сохраняют свой уникальный внешний вид, независимо от модификации, будь то заводская или высокопроизводительная от подразделения Mercedes AMG уже на протяжении нескольких десятилетий наш красавчик к слову тоже уникален чего стоит один этот розовый окрас я кстати всегда раньше представлял гелик именно таким мол как он будет выглядеть в розовом окрасе и оказалось очень недурно какой-нибудь девочке вполне себе может понравиться ну какой же выпуск про дрифт-тачки без представителя BMW? Люди, катающиеся на этих машинах, просто обожают быструю езду. И, конечно же, дрифт. Данная тачка лично мне напомнила Давидыча. Ну, потому что BMW и золотая. Ставьте лайк, если тоже об этом подумали. В остальном же машинка не имеет чего-то сверхъестественного, и в то же время никак в худшую сторону не выделяется. Просто красивая, быстрая, маневренная, ловкая тачка-седан, которая приятно как просто поуправлять по ровной дороге, так и подрагрессить, Ну и, конечно же, подрифтить. В общем и целом, мне она очень понравилась. Марку следующей машины я вам со стопроцентной вероятностью, к сожалению, сказать не смогу. Просто-напросто не понимаю, что именно за тачка перед нами. С одной стороны, она похожа на какую-то Мазду. Вроде в ней есть и черты Hyundai, а также Теслы. Но что именно это такое, фиг его знает. Поэтому если есть среди зрителей шарящие люди, прошу вас в комментарии, просветите остальных. Ну а мы пока просто полюбуемся этой красоткой. Тем, как она заметно и красиво носится по дороге, слепит зрителей красным и наливным цветом, а также исполняет потрясающие маневры. Следующий наш гость, спустя всего год после того, как сошел с конвейера, был показан широкой общественности в кино. В 1965 году автомобиль засветился в одной из первых Бандиан в знаменитом фильме "Голдфингер". С тех пор стал натуральной кинозвездой. За 50 лет существования снялся более чем в 500 кинолентах. Поняли о ком идет речь? Ну, конечно же, о Мустанге. Красавчики американцы, которого обожают не только у него на родине, но и у нас. Еще бы, машина так круто показывает себя на дорогах общего пользования, немного стоит и круто выглядит. В принципе, ровно то же самое можно сказать и про нашего минимум мустанга А это что-то типа Mercedes GT со спойлером и в спортивном окрасе. Со стороны тачку нереально отличить от полноразмерной и настоящей. Но просто нет человека на земле, способного на это. Во-вторых, Mercedes, хоть и имеет серый окрас, тем не менее его заметно со стороны, и он не отпускает взгляды других людей. Но ну и в-третьих, тачка под брендом Mercedes не может быть плохой. Это же относится и к нашему игрушечному красавчику. Он без труда проходит дороги на дрифт-корте, обгоняет остальных и успевает завоевать сердечки зрителей. Вот это я понимаю настоящий мастер. На очереди у нас просто легендарнейшая тачка Toyota Supra. Это к слову, одна из моих любимых машин среди всех. И пока вы любуетесь этим красавчиком, я расскажу вам об интересных фактах касательно этой машины. Супра изначально была Toyota Celsius. Первое поколение автомобиля Toyota Supra появилось в 1978 году, а за его основу был взят автомобиль Toyota Celsius. В связи с чем на внутреннем рынке Японии автомобиль продавался как Toyota Celsius 20, а за пределами Японии как Toyota Celsius Supra. Название Toyota Supra впервые появилось в 1986 году, когда Toyota Supra и Toyota Celsius стали двумя разными моделями. А еще вы знали, что Супра – это первый в мире автомобиль с навигатором. Примечательно, что эта навигационная система работала без помощи GPS. Оставшееся до места назначения расстояние и время она рассчитывала по датчику скорости, а направление движения указывала по компасу. Устанавливалась она опционально, и судя по тому, что найти качественную ее фотографию в сети интернет очень непросто, стоила она не маленьких денег».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 Я бы очень хотел себе такую же, правда в идеале полноразмерную, настоящую, Ну и игрушка, честно говоря, тоже сойдет. Следом за неизвестной маркой идет известная всему миру Hyundai. Правда теперь я без понятия относительно ее марки, но все же. Машинка приятно выглядит, почти не издает звука во время езды, изумительно дрифтит, ну и стандартно выглядит. Я тут правда ради не могу сказать, что она очень круто смотрится и все такое, потому что оно не так. Но и ругать создателей машинки тоже было бы неправильно. Все-таки она нормальная. Да и вообще главное то, как она круто стоит на дороге, а с этим у нее проблем никогда не бывает. Думаю, вы видите это сами. Инженеры постарались на славу. Кстати, быстрый вопрос. А как вы думаете, существуют инженеры, специализирующиеся именно на игрушечных машинках, которые придумывают им конкретный движок, коробку передач и все такое?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 Это своего рода бандитский вариант. Весь такой поломанный, трясущийся и побитый. В этом что-то есть. Определенно, согласны? А это Mazda RX-7, еще одна легендарная тачка. Кто помнит, что на ней в Форсаже катался Доминик Торетто? А еще, разумеется, на ней рассекал Хан Лю и его должник Шон. Ставьте лайк, если помните, в какой части Форсажа это было. В этой машинке, которую вы видите, авторы проекта решили сделать ставку исключительно на топовый внешний вид. Они уделили ему максимум внимания и сил, постарались сделать так, чтобы при близкой съемке ее было нереально отличить от оригинала. И вы знаете, я лично проверил это на трех своих друзьях, и все они поверили в то, что тачка настоящая. Думаю, вы бы тоже в это поверили, не зная вы темы ролика. В любом случае, машинка огненная, хоть и не превосходно дрифтит, но за внешний вид ей точно можно поставить большой и жирный лайкосик. Еще одна Супра, еще одна легендарная машина, только уже в новом кузове с новыми возможностями. Эта игрушечная тачка максимально пытается передать всю ту новизну последнего поколения Супры. Вы только посмотрите, как машинка стоит на дороге. Не каждая полноразмерная так может, если уж по-честному говорить. Цвет здесь аналогично подобрали превосходный, особенно мне заходит вот эта зеленая полосочка снизу, как будто окантовочка. Смотрится супер стильно и в то же время минималистично. Теперь я покажу вам BMW третьей серии в кузове E46. Это четвертое поколение легковых автомобилей третьей серии немецкого автоконцерна BMW, выпускавшиеся с 1997 по 2006 год. Широкая гамма двигателей, 5 типов кузовов на выбор плюс спортивные версии предопределили успех этого поколения. Всего было изготовлено 3 266 885 автомобилей, больше всего в одной серии в истории BMW. Разумеется, такой охват аудитории не мог не привлечь внимания и обычных любителей игрушечных тачек. Вот они и придумали смастерить эту красотку. Как вам это багровая БМВ? А это довольно милая и необычная Тойота, у которой главной фишкой, конечно же, являются вот эти незабываемые глазки. Вы видели в интернете видосы, как машинки ими моргают или подмигивают одной из фар? По-моему, этого уже достаточно для того, чтобы кайфовать от таких машин и купить их в свое пользование. Да даже если не брать оригинальную, то почему бы не кайфануть от такой игрушечной? Выглядит она не хуже. Да, не прокатит на себе, но тем не менее удовольствие доставит море. Ну а это, наверное, одна из самых ярких мазд, которые я когда-либо видел: что игрушечных что нет, среди совершенно любых.